Страх ⁇ это состояние ума. Это состояние ума. А вот уже от него, который происходит эмоция, вот это, о чем вы пишете, это уже проявление этого ума, понимаете, этого состояния. То есть проявление, какая реакция, да, реакция идет организме, вот как Светлана здесь пишет, вот это уже проявление. Поэтому, конечно, это именно состояние ума. И, конечно, если в нашем теле наш ум, наш с вами ум, ваш ум, будет нестабильный, если будет в нем много-много словомешалок, тогда э, вы не сможете, вы не сможете, э, это вам будет мешать и будет страшно, то есть ум, входит в состояние нестабильности, понимаете? И, конечно, это состояние нам не дает, у нас нет нормальной способности нормально думать, у нас э, происходит такое, э, как я вам говорила здесь, такое замирание, оцепенение, да, э, у нас начинается такое э, состояние метания, и мы не понимаем, что с нами происходит, понимаете? Поэтому, конечно, э, что получается, что особенно когда если человек очень, вот у него нестабильный ум, он посмотрев даже какой-то фильм, да посмотрев просто новость, даже не посмотрев, а услышав, ему уже страшно, он уже это все перетаскивает на, на себя, как бы как платье примеряет, да, и уже начинает вот этот заселять себя, вот эту сущность страха, как бы приглашая в гости жить, понимаете? Это какое соседство? Это соседство, это он в свою жизнь превращает в такие кошмары и ужас, да? И, конечно, отсюда идут и заболевания. И человек иногда чувствует, что что-то в нем не то. То есть у него, его тело, а, даже вот а, женщины писали, вот ну, по похудению, когда работали, говорят, вот, вроде бы тело нормальное, а почему живот растет? Понимаете? А там-то э, все страхи наши живут. Понимаете, она как бы вот входит в нас, да, вот особенно входит это, когда мы получаем вот страшный вот испуг, да, вот э, где вот чуть ниже вот где вот э, ниже нашего сердечной чакры, да, вот ниже там есть вот такой, вот такой когда мы вдыхаем, вот, а -а -а -а! вот так испуг, понимаете, и вот все, она у нас как бы вошло и идет э, в наши внутренние органы и начинает там жить, понимаете? начинает расходиться по всему телу, она как бы, вот как, вот такой, как терловник, начинает везде пускать свои колючки, свои, как говорится, лапы, и начинает нас сковывать, как цепи создаются, понимаете, вот такие. И мы с этим ничего не можем поделать, потому что нам страшно, даже нам страшно, вот мы знаем, что, понимаем, что как здравомыслящий человек, я могу, я в состоянии, у меня руки-ноги есть, пойти зарабатывать, что-то делать, вот таким образом получается, что, что мы делаем, даже понимаете, вот этот, мы телом начинаем защищаться, некоторые вот женщины говорят, не можем похудеть, потому что на тело идет как бы броня, да, защита, понимаете, даже от этого страха а, появляются различные заболевания, в том числе, которые мы имеем целлюлин, целлюлит, это тоже проявление страха, понимаете, потому что есть у нас чего, у нас есть с вами страх старения, понимаете, страх того же, как бы, того, что это перекликается страхом одиночества, да? что, кажется, нам, мы останемся одни, что мы останемся никому не нужны, да. А, вот оно от друг, от друг, друга, друг от друга вот так перекликается. А что может самое главное растворить это? Естественно, это любовь, дорогие мои, это наша любовь с вами. А, есть такая энергия, да, любви. А, еще, еще, что получается, что у страха, как я вам говорила, есть множество граней, есть множество, как говорится, глаз, но в страхе есть еще то, что а, отличается страх мужчины от страха женщины, и, конечно, Мужчина, они по-своему как-то, мы еще их воспитываем с детства, что мужчина, он э, защитник, и мальчикам говорим как? Нельзя плакать, да? Ты мужчина, ты наш защитник будущий. А, и чуть что начинаем его осмеивать. Ай-яй-яй, ну почему ты плачешь, да? А, ну вот это вот тоже неправильно, потому что это тоже ведет к себе последствия, что... Мужчина отсюда, он, понимаете, внутри-то ему страшно, маленькому. Ему никто не объяснил, как и что. А у него нет примеров, особенно это как бы современности касается, если особенно ребенок растет, больше видит маму или с мамой, или она одна его воспитывает, а рядом нету мужчин. Тоже такое есть. А женщинам это вдвойне тяжело, потому что женщины, у них, у нас более, знаете, гормональный фон у нас более такой изменчивый потому что мы еще с вами рожаем. И особенно роды, когда э, у женщин это тоже, э, еще мы наслушиваемся таких страхов, да, что рожать это тяжело, это трудно, э, это там э, смертиподобно, там всякие ситуации бывают. И, конечно, это все приводит к тому, что нам страшно, а еще нас пугает тем, что как же ребенок может родиться, э, если ты вот эту таблетку не дашь, с ним вот такое случится. Если ты эту прививку не сделаешь, с ним вот такое может случиться. То есть еще мы не успели родить, нас уже по-всякому начинают пугать. Да? Вот такой вот как бы вирусный эффект получается. И от этого, конечно, тоже наш гормональный фон страдает, потому что когда я работаю индивидуально, вот у нас есть, мы проходим там 2-4 э, отправных травм. Это, травмы бывают в перинатальном периоде у женщины, не у женщины, а у людей, да, когда они в утробе у мамы. И представьте, все, что там переживала мама, это все сказывается потом на вашей жизни. Это может привести к этому страху успеха. Вот очень такая взаимосвязь есть. А плюс еще здесь вот есть институт такой эпигенетики, институт пиковых состояний в Канаде и там проводили исследования, и, конечно, выяснили, что э, информация нашей яйцеклетки еще... Э, вот еще вы не родились, вы были в утробе у своей мамы, а еще не были в утробе у своей мамы, а ваша мама была в утробе у вашей... Ну, у своей мамы, да, у вашей бабушки. И уже тогда информация о вашей яйцеклетке была. И, конечно, это приводит к тому, что... Э, что бабушка, какой она тоже страх переживала, что она делала в это время, это тоже будет сказываться на вашей жизни. Поэтому вот такой вирус страха, он может переходить из одного поколения в другое, из одного состояния в другое, понимаете, и как он сковывает, как нам страшно.